Что такое мировоззрение? Это способ описывать эту жизнь, описание этой жизни. Для чего нужно мировоззрение? Для того, чтобы как раз-таки все явления, которые есть, разложить по полочкам. Если у вас есть, например, шкаф, и вы знаете, что в одной полке у вас обувь, в другой у вас там, белье, в третьей кофты, в четвертой платье, вы тогда можете быстро и легко искать то, что нужно, и выбирать то, что хотите. Вот мировоззрение, оно представляет собой как раз-таки упорядочение всей информации, которую вы в процессе жизни насобирали. Вот. И это предачивание в той традиции, в которую я буду давать, оно является чем-то средним между психологией и эзотерикой, то есть духовными традициями. Почему? Потому что если мы будем говорить только психологическим языком, на мой взгляд, это слишком упрощает и делает знания каким-то посредственным, примитивным. Вот. Потому что психология, к сожалению, не описывает аспекты за рамками тела и за рамками личности. Она доходит до рамок личности и дальше не идет. Даже саму личность она не описывает толком. В основном психология работает с телесными потребностями, с чувствами, вот, с отношениями. Вот. Вот если мы говорим про личностный рост, какие-то достижения, то этим уже занимаются коучи, тренера и так далее. Поэтому вот, границы психологии закончились. Вот. Здесь у нас будет часть, связанная и с личностью. Потому что, как я вам уже сказал в начале, невозможно стать женщиной и при этом не быть личностью. Если ваша личность не активирована, вы не женщина, вы девочка, дитя. Потому что именно личность, она позволяет выбирать. Именно когда вы являетесь личностью, у вас есть воля. И вы можете добровольно сделать что-то по вашей воле. Если же у вас личность не активирована, то куда вот ветерок подул, туда вы и пошли. Вот. И ну, для детей это хорошо. Да, быть такими вот послушными. Какой-то период времени, по крайней мере. Для безопасности это хорошо. Вот. Но для развития этого мало. Поэтому про личность мы будем говорить, и это и есть ваш внутренний мужчина, по сути. Вот эта часть, которая отвечает за ваше проявление во внешнем мире. Далее мы будем говорить про надличностные аспекты, это мудрость и это состояние. Вот. На предпоследних занятиях мы будем разбирать женские архетипы, связанные с мудростью и связанные с, скажем так, с духовностью. Вот. И хорошо бы, чтобы вы с ними познакомились. Вот. Почему этот курс не эзотерический? Потому что, на мой взгляд, в большинстве эзотерических направлений нет как таковой системы обучения. По крайней мере, большинство традиций утеряно. Есть то, что есть в интернете, это какие-то отрывки знания. Вот. А в традицию не так просто попасть. То есть, если мы говорим реально о духовной традиции, то да, еще и попробуй попади. Поэтому вот, в современных условиях, э, на мой взгляд, наиболее адекватно объединить эти отрывки каких-то духовных направлений, традиций, вот, взять за основу психологические знания, знания о личности и вот родить похожий курс, что, собственно говоря, и произошло.